Означает, что первый матч 1-8, дамы и господа, на ваших экранах Но начинаем мы его, к сожалению, не в полных составах Команда Рвати на шифтах, которые начинают данную карту в атаке Увы, не смогли собрать почему-то полный состав и начинают в вчетвером Я надеюсь, пятый игрок в ходе матча хотя бы но присоединится И мы с вами продолжим смотреть за матчем при... Полноценном раскладе. А, так это у нас Кас... К -к -к Каспер есть здесь еще. Каспер и мувер. Два основных игрока из состава команды Time Factor. Ну, дожидаются поджима. Только вот эффект, которого пытались дождаться игроки команды Tears on Shifts. Ну, наверное, не самый идеальный, да, как бы они ждали, что сейчас, естественно, на ретейк придут ребята из команды ТФ, и они пришли. Но, я так полагаю, рвать на шифтах, наверное, хотели все-таки выиграть раунд, но выиграть его, к сожалению, не удается. Однако хотя бы поставили бомбу, и плюс деньги, и это тоже, собственно говоря, плюс. Команду Таймфактор на этом турнире Во всяком случае на этой игре представляют Денис Дракон, не игрок Шатерюга, Мувер и Каспер Тоже, кстати говоря, Дракон Команду Рвать на шифтах Ладерхаус, БХРХВ Вот я как это должен читать? Не знаю, БХРХВ Ну, как-то так и будем Моллюск и Шаманов И пятый игрок, это был игрок с ником Окей, okay, но его, к сожалению, нет Моллюск э, совершает даблки убиваем убивая Мувера и Дениса, но Шатырюга достаточно неплохо разбирается с выходом из ямы, делая два фрага, минус от неигрока. игрока. И Ладдерхаус разменный фраг, но остается всего-навсего 9 хп, и тут, конечно, огромный перевес у команды Time э, Factor по лайфбарам, позиционно, подчислено, да и как угодно, собственно говоря. 2-0. Ничего пока сверхудивительного, не продемонстрировала команда рвать на шифтах на своем экономическом. Но можно ли ждать от команды что-то такое, вот что-то такое экстраординарное, знаете ли, если их четверо? Возможно, у ребят сразу минус мораль. Вот давайте такой вариант тоже рассмотрим, потому что ведь вполне себе ребята действительно могли расстроиться, увидев, ну, вот такое. То есть, то, что их заставляют играть в вчетвером и не дают подождать пятого. Но это и правильно. У-ху-ху, моллюск. Хороший хедшотик, минус не игрок. Но здесь, как вы можете заметить, таймфактор в своем амплуа. Продолжают э, играть с дробовиками и со, со всякими такими вот прочими девайсами. В общем, пытаются всячески веселиться над э, в ходе этого матча и... Угорать, так скажем, над своими соперниками Но БХР в... Как там, три шестерки в никнейме, короче Минус от мувера с дробовика И Шаманов забирает Каспером. Ну и последним, кстати говоря, остается тот самый Шаманов Ну вооружается, во всяком случае, эмкой И, в принципе, имеет контроль какой-никакой Но точки Б вроде бы Но дробовик на такой дальней дистанции Это, конечно, что-то с чем-то Пытается ее сократить Мувер, ему удается это сделать И он убивает Шаманова Используя новую 3-0. Сумасшедшая какая-то история. Напоминаю вам, в описании к данному ролику, к данному стриму вы можете найти сайт promidks.ru и, естественно, зарегистрироваться на нем, играть на их паблике, периодически на их турнирах и так далее. И этот турнир... На 16 команд, Шатырюга, что ты делаешь-то? Какой жесткий поджим ковров, дабл-килом встречает он своих соперников изорвать на шифтах. И у нас возвращается, кстати, пятый игрок, который, кстати, сейчас на коврах как раз и погиб. Это окей. Минус от неигрока, второй минус от Шатырюги, это точнее уже третий суммарно минус. Ну, два в одного, Шаманов, 60 хп. Перестрелка с неигроком, но тут Каспер с дробовиком, как бы. Это вот жесть. Которая бьет по морали всегда и практически абсолютно всем Когда против вас э, выигрывает, ну скажем, команда, использующая дробовики Это не пулемет, скаут, то есть там у команды Time Factor просто безудержное веселье Я очень, конечно, рад за команду И вот здесь, кстати, вспоминаем Когда я говорил, что команда Hired Killer зря фанится над своими соперниками в какой-то степени, вот вам, пожалуйста, отражение того, что я говорил. Таймфактор фактор фанится над соперниками, но однако 4-0 выигрывают. А когда Хайред Киллер начинали по, при... по приколу играть, так скажем, да, со своими соперниками, они неожиданно проигрывали. Хотя, в принципе, и Таймфактор сейчас, возможно, будут наказаны, потому как после разменов они остались в меньшинстве и потеряли, в общем... В общем-то, что-то. Непонятно, правда, что, но с одним ХП... Всего-то навсего с одним ХП и пулеметом в руках не игрок умудрился забрать Ладерхауса. А где вообще игроки атаки-то? Ой, ой ой ой ой Бомба у них лежала в респауне, Каспера здесь нашли и убили, но, ну, само собой, бомбу несут на точку Б, что тоже весьма-весьма и -весьма очевидно. Здесь, конечно, будут на приеме работать э, Денис только один, потому что не игрок пока дойдет до спины соперников, это вообще 500 лет пройдет, а на самом деле нет. Выход-то последует на точку А, ну и здесь минус от э, БХР-ХВ. А, да выпендривался, что называется, коллектив Таймфактор? Своими дробовичками, к сожалению, успеха добиться не удается. Ну, потому что здесь объективно, конечно, Денису со скаутом в руках выиграть, ну, по-моему, будет невозможно. Но если и такое будет выиграно, ну, тут просто можно сразу говорить ГГ. А, поэтому Шаманов убивает соперника и никакого ГГ. 4-1. ХК проигрывает то, что нельзя проиграть и тащит то, что казалось бы невозможным. Вот с этим согласен, Юр, да. Именно так и есть. <свят> Рвать на шифтах, тащите, там моллюск хард. Ну, у команды Time Factor тоже своих хардов, конечно, полны полно Как бы тут э, такой вопросец все-таки. Вопросец в сыгранности и в продуктивности команды. Насколько правильно и грамотно они смогут своими действиями распоряжаться? Э, Каспер, минус окей. И это пока что только один единственный минус в исполнении команды ТФ так как два игрока обороны уже было потеряно, но при этом ответ держать некому. Ну, что это такое? Расстреливают Дениса, значит, в спину. Делает это, значит, БХР. но ну, убивает шаманов, но не суть. Суть-то в другом. Суть в том, что как-то так получается, что никто даже не повернулся на коннектор. Просто хотя бы посмотреть, а есть ли там кто-то. Ну, минус Шатырёга, Каспер последний и Каспер... Погибает от э, БХР. В общем, это 4-2. И тут, конечно, появляются сложности в первую очередь экономического характера у команды Time Factor. Да, то есть нет девайсов, придется играть с пистолетами. Возможно, они слишком самоуверенно подошли к тому, что сами выбрали карту. И типа у них здесь все нормалек. Ну и состав, не будем забывать, не самый, так скажем, основной. Ну, есть снайперская винтовка в составе, уже на ней играет БХР, здесь Шатырюга уничтожает Ладерхауса, быстрый и простой минус, при этом ответа, кстати, на этот минус не последовало. Ну и стакнулись, в общем-то, коллектив ТФ на... Точки А, и вполне себе в ловушку могли бы сейчас заходить игроки атаки, если бы вообще, конечно, планировали куда-то заходить, потому что пока что это восседание под ямы, и вот вроде бы начинается выход, но здесь жуткий зевок и погибает мувер Денис Дракон забирает Шаманова, Шатырюга уже обходит просто в наглую своих соперников и не убивает... Не убивает и не делает очень важный минус с точки зрения стратегической игры. Здесь Каспер ошибается, опять-таки, подставляет свою э, тушку под небольшой демейдж-дилинг. Э, но справляется и забирает ОКЕЯ -а. а тут у нас дым. А дым, как вы видите, здесь достаточно густой. Бомба устанавливается. Каспер забирает БХР -а. Ну и здесь в два калаша все-таки перестреливают моллюска. И таким образом... Пятый появляется в барах у коллектива. Тайм-фактор. Счет в матче становится 5-2. И всем, кто сейчас присоединяется вновь на трансляцию, ребятки, приятного просмотра и хорошего вам настроения. Простите, не успеваю читать э, про не не простите не про не успеваю читать ваши комментарии потому что ну, достаточно комментариев много а игра в общем-то весьма и весьма экшонистая как вы видите много всего происходит и обо всем нужно говорить поэтому не обижайтесь по возможности я все сообщения прочитаю а сейчас вы видели как мувер ошибся в стрельбе и не совсем удачный поджим от не игрока из команды Time Factor, Каспер один единственный минус пока что Ну и давление на точку Б можно было бы В общем-то сохранять Но зачем, когда полностью точка А пуста? Ну тут Тут вопросец И вопросец в первую очередь к команде рвать на шифтак, Для чего идти на точку Б, когда точно Мы знаем, что пустая точка А Окей, 61 хп и два соперника Впереди, это Денис и Каспер, оба они драконы Ванхол участвует на этом турнире Да, их игра завтра Привет из Якутии, и якутам тоже большой привет всей Якутии, и в частности Аялу Алексееву. Надеюсь, правильно читал. Ух ты! Ух ты! Ну, та такое как бы сосамбо, конечно, простите меня, но таймфактор может сейчас очень сильно разозлить. А потому что, ну, два в одного сливать, типа, Фактор, не привыкли. Но а что поделать, как бы? Время-то уже ушло, да, с момента, когда Time Factor играли последний свой официальный матч на каком-либо турнире. Прошла уже куча времени, и будет сложно придумать, собственно говоря, как вернуться новым составом в игру, в которой уже давненько не играли на профессиональном уровне. Ну, и либо хотя бы на... Полупрофессионально. Моллюск забирает ТФ не игрока, ну и здесь звездный момент. Вы видели, боже мой. Просто, просто третьего еще пошел! Добрал. Вот в этом все тайм-фактор, дамы и господа. В этом все они. А, минус от Окея по Касперу, минус от Мувера по Шаманову и окей остается на этот раз уже не против двоих соперников, а против троих. Тащить теперь... Ой, что-то затроило меня. Тащить теперь будет немножечко сложнее. Ну, <laughs> блин. Ну моментище, ну моментище. Вчера играли на Стиме, на Тускане, дали бан под конец. Ник хохо. -хо... Про мясо слабое Ну, тут я ничего не могу сказать Это все-таки штука такая а, Возможно, было за что А возможно, и нет Ну, короче, Денис Мафака показал, что такое Counter-Strike И точнее, показал, что такое Дигл Минус от мувера в завершении раунда И на табло 6-3 Окей, новый уровень сложности Да, немножко апнулся на следующий левел Игра на фасткапе или на сервере? На сервере, Володя На сервере на фасткапе будет проходить следующий матч. Привет из Узбекистана, город Самарканд. Ай, Грозный, приветствую и тебя тоже, и опять-таки Самарканду, конечно же, тоже весь... Весь всему, вернее, Самарканду. Привет, ну, снова Денис. Матч просто какой-то, ну, в одну калитку для Дениса. Три минуса от Дениса. Один от э, Шотера. От, э, Шотера, господи, от Шутерюги. И один, по-моему, от мувера, если я не ошибаюсь. 7-3. Интересно будет глянуть их матч. Ван Холл давненько не выступали, а там еще и новый состав. Я полностью с этим согласен. Но мне интересно посмотреть вообще все матчи, которые будут проходить в рамках данного турнира. Поэтому не хочу выделять какой-то конкретный матч. Мне интересно вообще все. Мувер через дымы прожимает моллюска, остается, правда, на лоу хп, прям на очень-очень лоу, 2 хп всего-навсего, и продолжает, кстати, еще и как-то где-то какую-то агрессию проявлять. Вот достойно уважения такое поведение, но не опрометчиво ли. Под флешки сейчас залетает шатырюга, вырубая БХРа в А коврах, ну и 4 в 3, соответственно, с перевесом. Ситуация разворачивается в плюсе пока что для коллектива таймфакторов. Минус от Дениса Дракона Минус от Шатырёги И тут же Шатырюгу разменивают Окей, получает взбубен от Дениса И на этом, в общем-то, тайм-фактор Заканчивают раунд очередной победой И получают победу в первой половине целиком То есть на данный момент 8 И это, как вы понимаете, уже недостижимое количество взятых раундов В рамках все той же самой первой половины Для команды рвать на шифта Но не будем забывать, да, что сильная сторона оборона Ой-ой-ой, Денис Ой, Денис! Вырубил, вырубил. А, вырубил моллюск, просто в наглую забрал его, если можно так выразиться. Здесь что-то Рюга тоже, в общем-то, не менее нагло поступает и отправляется куда-то уже а, просто во вражеский спаун. Два игрока атаки остается и явно немножечко подрасклеились. ребят, к сожалению, когда будет матч Узбекистана, вот здесь, к сожалению, сказать не могу. Потому что, не знаю, спасибо большое за подписочку, Вадим Герасимов от души. А, минус от окей. Я, ну и, как вы можете заметить, Денис и Шатырюга свое уже отыграли. А, отыграл свое, кстати говоря, и окей. А Шаманов последний, его позиция на меду, в общем-то, неизвестна, по всей видимости, команде таймфактор. Но это вопрос времени, когда его найдут и найдут ли... Минус от Шаманова, успевает все-таки произойти его, забирает он не игрока, но мувер дает скорый разменный на табло 9-3. Привет, привет из Усть-Каменогорска. Ох, ты даже из каких закоулков а, необъятного нашего земного шарика а, смотрит мой канал. Приятно, приятно. Большой привет и Усть-Каменогорску тоже. Хотя я, честно сказать, даже ну, вообще как бы Каменогорск... Усть Каменогорская. <laughs> впервые слышу. Извините мне мою слабость в географии, но действительно впервые слышу. Шатырюга. Дабл-килл, трипл-килл от Шатырюги, ну и уволены. И просто уволены, <laughs> к сожалению, ребята из команды Tears on Shifts. БХР, кстати. Вместе с ОКем сумели пройти на точку Б. Но проблема в том, что сумели они пройти... Эх, э, на точку Б без бомбы. Была бы бомба, все было бы на мази. Можно было бы пытаться терпеть ретейк 2 в 5, но хотя бы была бы надежда. А теперь еще за бомбой нужно идти и открываться, причем, в различные неприятные позиции. Ну как же, окей, жестко разваливает двух соперников. Шитрюга, кстати говоря, делает четвертый, минус уже это... Явно дело по беспределу закончится. Шатырюге нужен эйс. И он за ним пытается отправиться. Но, как вы можете заметить, если бы не Каспер, то Шатырюгу вообще бы, возможно, сейчас убили. 10-3. Uh, привет из Таджикистана, город Душанбе И всем таджикистанцам, таджикам и душанбевцам Я не знаю, как стать, кстати, как сказать правильно Душанбейцы, душанбейцы В общем, всем жителям Душанбе тоже большой привет И саратовцам тоже, и... И все. И, и все, и всем, короче, привет. И экономический раунд от Tyrson Shift просто бесподобен, елки палки ⁇ от слова полностью. На все сто процентов он становится успешным. Остается только лишний игрок, который, ну, да, делает один минус. Ну, и как бы все по вашим ручкой раунду. С диглами. С диглами сумели разорвать команду Time Factor игроки. Э, команда рвать на шифтах. И это замечательно. Это дает, понимаете ли, глоток свежего воздуха, да, в... Вот в такой вот весьма сильно затуманенной э, ситуации а Потому что вообще не ясно, кто здесь все-таки сильнее и кто в данном контексте окажется правым Денис Дракон Отличный хэдшот, минус шаманов Ну и нужно забрать еще как-то двоечку соперников У нас прыгнула ХЛТВ, к сожалению Не обращайте внимания Это бывает Их сейчас мог бы быть красивый даблкил Одним спреем Но так получилось, что все-таки Дениса перестреляли И 10-5 на табло Вполне себе заслуженные 5 матчпоинтов Взяла команда рвать на шифтах Ну и конечно же команда Time Factor В общем тоже вполне себе справедливо Забрали 10 раундов Могли бы и больше, если бы не выпендривались в начале катки Ну и ладно В общем не обращайте на это внимания Что было, то было как много сегодня разных людей с разных стран, городов. Всем привет, ребята, и добро пожаловать. Пишет Витя, и я полностью присоединяюсь. Это первый матч, спрашивает Вадим. Да, Вадим, это первый матч. Впереди будет еще второй. Ну, а после этого самого второго матча еще и третий. И на сегодня все. Нукус, Каракал, по даже из Нукуса сегодня тоже есть зрители. Нукусовцам и всему Каракал, кастану тоже большой-большой салам. Так, ну а мы ждем рестартов, собственно говоря Ну а точнее ждем полного перехода С одной стороны на другую Командами И начало, начало, начало Кстати, наконец-то ребята перешли А вот и они, дорогие мои друзья, это рестарты. 10-5 закончилась первая половина в пользу коллектива Time Factor. Напоминаю, что проигравшая команда в данном матче не покидает турнир, а попадает в 1-32 нижней сетке, которую мы будем смотреть, если я не ошибаюсь, уже аж на следующей неделе. Но, а победитель, разумеется, выходит в четвертьфинал... От данного события И просто с ножом наперевес Почему-то мувер решил, что было бы адекватно выбежать В первых рядах окейушка В свою очередь два минуса Три минуса уже с USP И до сих пор еще размена так и не последовало. Но вот сейчас дает минус не игрок Второй минус он тоже, конечно, дает Но двумя минусами вы ничего нигде не выиграете, дамы и господа 10-6 и пистолетный раунд, нацеленный на точку Б. Оказался у команды Time Factor новеньким. Хорошо комментируешь, так держать. Вадим, спасибо большое. Я очень рад, что вам нравится. Разница в 4 матчпоинта, плюс теперь еще и экономическая яма небольшая просматривается у команды Time Factor Ни бомбу не поставили, ни победы не сыскали Как следствие, здесь э, могут происходить очень неприятные перипетии, опять же И Tears on Shifts э, вполне себе имеют неплохие шансы догнать своих соперников напротив И сделать их соперников соперниками позади ну, БХР без шансов, конечно, вообще здесь без шансов для Каспера. Не только БХР его мог убить вообще кто угодно. Александр, где можно ознакомиться со списком команд данного турнира? Будешь добавлять в описание. А, ну, вообще, сетка, закреп... сетка находится в закрепленном посте у меня в группе ВКонтакте. Там она, в общем-то, есть. И она там будет постоянно, конечно же, обновляться а, по результатам каждого сыгранного турнирного дня. То есть сегодня вечером она обновится, и я прикреплю уже актуальную, свежую, так скажем, сетку. Я раньше Full Chill играл, поэтому из золтов помню только One Call, Time Factor, Hired Killer. Да, Full Chill, помню, была такая команда в свое время. Давненько это было, какой там год, наверное, 18-й, да, 19 может быть. Ну, собственно, на девайсах я был уверен, что проблем у команды Tears on Shifts не будет. А теперь первый полноценный девайсный раунд у команды Time Factor. Ну, в общем-то, обоюдный раунд, если быть точным а... Ну, очень важный, конечно, для коллектива ТФ И не менее важен, само собой, для команды Tears on Shifts Потому что, если они сейчас выиграют, они оставят соперника с носом И с носиком-то неприятно оставаться, да, в слабой стороне Но вот энтрифраг, во всяком случае, за ладер хаусом И начало для рвущих на шифтах Многообещающая Каспер перед смертью забирает ладер хауса, Ну, а моллюск тут же с разменом Мувер вместе с Шатырюгой открывается на точку А, 2 минус от 4юги минус один от Дениса, и окей, остается 1 в 2, но вы же сами помните, что это вообще за персонаж, как легко он может сделать два минуса, практически даже не напрягаясь. И сейчас та самая ситуация, в которой, конечно же, как обычно, таймфактор оставляют бомбу у себя в респауне. <смех> ну, это классика жанра, которая происходит, ну, едва ли не всегда Флешка и... и... не успевает, окей, прожать двух соперников, но успевает прожать хотя бы одного Хотя это, в общем-то, ничего не меняет В данной ситуации убил бы он одного, уб... не убил бы он вообще никого, ничего бы не поменялось Нужно было сделать два минуса, но второго, к сожалению, не хватило что ж, 11-8 таймфактор, первый девайсный раунд реализовали. Ну, вопрос, если спустя рукава будут играть последующие раунды, тогда Тирсон Шифтс еще поборется. Но если будут играть ответственно, собрано и сплоченно, что обычно бывает у команды таймфактор, то тогда, конечно же, победа не за горами, даже за слабую сторону. Но это не про сегодняшних, видимо, таймфактор, шатырюга. Ух ты, что то то В общем, непонятные какие-то вещи сейчас происходили. Я не знаю, почему шатрюги позволили так легко десантироваться с ковров. Не знаю вообще, почему команда Таймфактор так безропотно отдали победу в данном раунде. Но что есть, то есть. 11-9. 4-1 во второй половине. Это говорит о том, что в обороне команде Тирсон-Шифт сыграть гораздо проще. И прям вот это чувствуется, это заметно, и это очень сильно бросается в глаза. Диглы и Калашек Один всего-навсего. Но вы помните, да, как-то был в пистолетном раунде, по-моему, выход на точку Б. И этот выход э -э, закрыл ОК. И вот сейчас ОК также находился на точке Б. Но, увы, его немножечко оттуда оттянули. Дабл Даблкил от Ладдерхауса. Легчайшие два минуса. Без потери лайфбара и без потери позиции. Наглецы поставили бомбу на точке Б. Лол, кек и, наверное, чебурек. Вполне себе подходит к этому высказыванию. Ну, давайте смотреть хорошо. Шаманов забирает первого, следом погибает второй, третий. В общем, все игроки команды Time Factor убиты, но была поставлена бомба. Наверное, впервые за все время, что я комментирую матчи команды Time Factor, я могу сказать, что теперь они могут довольствоваться хотя бы тем, что поставили бомбу. Парадоксально, я никогда не думал, что скажу это, но да, так оно и есть Можно порадоваться хотя бы поставленной бомбе вот что, значит, э, убери парочку игроков основного состава, поставь других, и все. И команда уже, к сожалению, смотрится гораздо слабее. Даже поставленная бомба не сильно меняет ситуацию. Да, есть энтрифраг за мувером, но размены при этом также присутствуют. А... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, тут, конечно, можно расслабленно, опять же, подходить к этому матчу и не забывать ни в коем случае о том, что. О том, что это не поражение в турнире Если про проиграть первую карту, да, то есть единственную карту Если проиграть мираж, это не означает, что на этом э, команда покинет турнир Увы, нет, они отправятся в нижнюю сетку и по-прежнему еще смогут бороться э, Ну, на равных со всеми остальными командами за первую... Первое, второе и третье место, соответственно, где и находится призовой фонд. Но, дорогие друзья, 11 11 на табло. И шутить здесь уже, мне кажется, команде Time Factor. Совсем нельзя. Раунды с диглами не приведут ровным счетом ни к чему хорошему, а приведут скорее просто к скорому поезду, который будет мчаться домой и очень быстро домчит команду Таймфактор до нижней сетки. Ну а там, глядишь, и вылет с турнира. Поэтому, собственно, я удивлен, поражен, и действительно матч сегодня получается первый. Первый матч, который открывает этот турнир. Вот такой вот яркий... Я весь прям в под впечатлении. Такую игру все равно интереснее смотреть, чем в одни ворота. А вот здесь с Виолой я не могу не согласиться. Это абсолютно правда. Абсолютнейшая правда, я бы даже сказал. Потому что в одну калитку матчи, ну, это прям фе. Такое себе. Неинтересно их смотреть. Хотя бывают исключения, но это исключение из правил. Скорее, конечно, матчем одну калитку неинтересно смотреть никому по большей степени. С одним минусом команда Time Factor отдает 12-й раунд оппонентам, и это 12-12. Пау-па-пау, пора-па-па-пау. Вот так вот. Привет, Александр. Приятно тебя слышать. Абубакр Асидик. Не знаю, наверное, я неправильно прочитал, но в любом случае и вас тоже приветствую, рад вас видеть. Денис Дракон выходит на мидл и своим драконьим э, фейсом. Не ловит пулю, что самое главное для команды тайм-фактор. Потому что, ну, как-то постоянные энтри-фраги делают именно на них. Каспер и Денис делают по минусу. Вот хорошая работа сейчас была проделана. Ладерхаус, ответный фраг и тут же размен. Окей, 1 в 4. Но один в 4 он сегодня еще не оставался пока что. Это снова переход на следующий уровень. Александр, привет тебе из города Мсовска. Республики Беларусь Ох oh, ты как, Иван, приветствую И uh, также передаю привет В свою очередь Всей Республики Беларусь И в частности эм, Совску. Вот так, это вот Сложно говорить У меня слегка этот как его... <соспит> В нос, короче, говорю Возможно, вы это заметили Ну, в общем, насморк И, типа, капли не всегда спасают Поэтому, возможно, я, типа, ну Так, так себе сказал я болею за факты, пишет Скилс. Ну, пока что шансы есть, но шансы могут быть и призрачными на самом-то деле. Был отвлекающий маневр в коннекторе для того, чтобы попытаться зайти на точку Б. На точку Б зайти удалось. Но какой ценой, дамы и господа? Каспер остается один против четверых и делает два минуса. Остается сделать еще два для того, чтобы победить. Остается сделать только один минус Для того, чтобы победить, возможно Каспер сейчас сделает квадрокилл И спасет свою команду от поражения в этом раунде Бомбы у него в любом случае нет За ней придется еще как-то сбегать А бомба-то лежит у нас, насколько я понимаю Где-то под зигзагом, или нет? Я вообще не понимаю, где лежит бомба, но что самое главное Оп! Оп, запалился И вот очень зря сейчас Шаманов запалился Какая же высокая цена была заплачена За этот косичочек. Вот не убил в спину соперника, и Каспер сделал просто нереальнейшие вещи, дамы и господа. Просто нереальнейшие. И Казахстану тоже приветик. Вижу здесь привет от Монарбека. Аманжола прилетает в чатике. От души. Так. Вот что к чему приводит, значит, веселье... Вот, в Counter-Strike, да, не, не рекомендуешь сафончика повторять, да, за этими командами. Константин, приветствую. Это лайф, да, все игры проходят в лайф формате Тем временем у нас, дорогие мои друзья, переворот событий. Ну, либо Каспер снова затащит. Касперу-то уже... что не привыкать же? Не, ну так это не может быть. Этого не должно произойти, дамы и господа. Ну просто не должно. Девайс успевает подобрать ладдерхаус. Пытается сейчас замансить. пытаются замансить друг друга. Фу, все. Я не буду это комментировать, это нереально. Это нереально нахрен. Он второй раз подряд остается. Один в четыре. Подождите, дорогие друзья, у меня вылетели наушники аж из ушей. Один в четыре второй раз остается и затаскивает. Это 15-12, это полнейшая вообще, у меня была бы минус мораль просто. Я не отказался бы вообще продолжать э, дальше этот матч. Диглы на последний важнейший раунд у команды Тирсон э, Шифт. И неужели вот так закончится матч, который был столь многообещающим? Шаманов умудряется забрать шатырюгу такие, Но это пока что единственное, на что хватает... Куда бедно команду рвать на шифтах? Окей, остается один. В три. В три он уже оставался сегодня, но не вытащил. Вытаскивал, по-моему, только в два. Но при этом у него был девайс. Теперь же девайса нет. И минус от Каспера, дамы и господа. Это джиджи э, 16-12 заканчивается первый матч. Хочу выразить огромный респект командам за вот такое начало турнира. Ну и, наверное, команду Time Factor, конечно, хочу поздравить с победой. А команде Tears on Shifts э, желаю просто не вешать нос. Потому что это вообще не стыдная игра. Вот вообще не стыдная. 16-12 сыграли против Time Factor. Прям круто. Прям круто загляденье, дамы и господа.